Здравствуйте, дорогие товарищи, здравствуйте, уважаемые подписчики, всем привет, приветствую вас всех, давно мы с вами не виделись, во-первых, хотел поздравить уже с наступившим новым годом, 2022 годом, и хотел, конечно же, объяснить, почему я отсутствовал, это все время, буквально прошел уже месяц, и у нас не выходило видео, да, это... Конечно же, по причине того, что у меня родился ребенок, у меня родился сын, я очень рад э, э, всему, что произошло буквально вот э, в это время. И, конечно же, э, пришлось чем-то жертвовать, жертвовать пришлось каналом, потому что у меня не было время записать какое-то для вас видео. Итак, о чем хотел я поговорить, конечно же, это будет подкаст для моих подписчиков, которые ждут меня на этом канале, которые ждут выхода видео и небольшие, небольшие такие прорывы, которые произошли на нашем канале. Я хочу поблагодарить вас всех, во-первых, за то, что вы подписались на мой канал, во-первых это раз спасибо всем друзья конечно же хотелось бы побольше подписчиков чтобы набрать побольше аудиторию чтобы э, у нас уже был полноценный канал и конечно же поговорю о проблемах в будущем году так как э, вы понимаете что э, запись будет э, уже уже будет э, так. Первая проблема, которая будет происходить, запись будет делаться два раза в неделю, пока больше не могу. Вот. Работа, дом, работа, ребенок требует времени определенного, которое нужно проводить с ним, конечно же. Вот. Дальнейшее дальнейшее развитие канала у нас по контенту. Плану, контент-план у меня к сожалению, нет никакого финансового, финансовый затрудняюсь. А, покупать какие-то игры, а, а, что-то новое для вас, трипл-а проекты, я даже не знаю. А, стоит ли их снимать а, вообще по летсплею а, Мы, очень общем, проседаем а, по просмотрам. 15-20 просмотров для меня, это, конечно же большое разочарование но все же я хочу двигаться дальше потому что у меня есть оптимизм у меня есть э, чувство юмора у меня есть все что хотелось бы передать вам моим дорогим зрителям которые приходят на канал посмотреть э, не только игры вот э, это первая проблема которая будет происходить вторая проблема будет э, то, что все видео все буквально и видео будут выходить может для вас это какая-то диковинка но до этого момента я сидел по 6 часов перед монтажным столом перед монтажным столом и за по 6 часов монтаж одного ролика вот теперь друзья мои друзья мои я говорю что такого не будет я буду больше Уделять времени те, те, текстовой части, которые э, будет э, у нас э, в роликах. Теперь я больше буду говорить, стараться, потому что монтажа больше не будет. Вот. Э, это вторая причина, которая, может быть, э, кому-то понравится, может быть, кому-то нет. Но я хочу сказать то, что... Может быть, я буду говорить не по сути, может быть, я буду говорить что-то по сути, по игре и что-то тому подобное, но я же, я, я хочу просто донести до вас то, что будет происходить. У меня нет времени сейчас на монтаж буквально никакого. Что-то, что-то такого сверхъестественного, сверхзалмного, сверхпокоренного там гуру ютуба от меня уже не будет вот <смех> до этого момента были какие-то монтажки которые я делал даже летсплей делал монтаж у меня было время на это теперь же теперь же просто запись запись я буду выкладывать которую я буду записывать для вас и я буду стараться делать это два раза в неделю как я уже говорил вот какие результаты у нас в прошлом году в прошлом году результаты у нас очень даже неплохие мы набрали набрали набрали небольшое количество подписчиков но к сожалению монетизацию я еще не получил да вот нам нужно набрать всего лишь тысячу подписчиков ребят вот стой и говорит то что о чем я говорил Первой проблеме это финансовые затруднения, чтобы решила данные данные как бы данную проблему проблему, да, которая меня сейчас нарисовывается. У меня нет никаких финансов, которые будут уходить в ко в контент, в, потому что в прошлом году была покупка аудиокарты для, для канала. Вот, была покупка микрофона, была, были покупки множество игр, и я даже не знаю, что снимать. У меня очень большая библиотека, в которой я пытаюсь разобраться, в которой я хочу какие-то игры пройти, которые я никогда не проходил, и хочу донести до вас это все в своем летсплее э, и тому подобное. Вот, обзоры. Обзоры будут, но на бесплатные игры я. Uh, постараюсь сделать обзоры на бесплатные игры, либо uh, вот, как в прошлый раз я делал let's play обзор, я просто играл и как бы сделал из этого <laughs> обзор, вот uh, но уже без монтажа, потому что там был монтаж, и очень большой монтаж я производил uh, я как уже говорил то, что по 6 часов я проводил uh, let's play вот uh, этот брал час записи и 6 часов потом сидел э, чисто на монтажном столе который э, вот, э, занимал у меня огромное время поэтому мы теряя терялся во времени и ролики иногда выходили раз в неделю до да, в прошлом в прошлом году было так особенно конец года он э, был для меня очень сложный в том что и жена была беременна и как бы мне нужно было выпускать ролики монтаж по 6 часов отнимал у меня больше времени сейчас сейчас я хочу более спокойный более оптимистичный как бы такой монтажик небольшой который не занимал бы у меня долгое времени вот все что я хотел сказать о планах на новый год я сказала огромную благодарность всем выражаю кто поддерживает меня сегодня сейчас кто ставит мне лайки конечно же всем спасибо ребят этого очень стоит того чтобы работать именно для вас я работаю именно для тех людей которые на меня подписываются работаю для тех кто может быть, подпишется на меня, слава, да, будет такое когда-нибудь или нет. <сих> вот. А проблема контента, да. Проблемы будут, конечно же. Поэтому я, я не... Я хочу сказать, во-первых, чтобы вы понимали меня, чтобы вы понимали мой мой вот э, сейчас э, в ту то направление я не знаю что делать я не знаю э, записывать мне летсплей или записывать мне обзоры вот у, вот у меня дилемма такая напишите в комментариях что будет для вас лучше я, я конечно располагаю потому что мне это нравится да прикольные видео у нас получается вами и конечно же конечно же хочется развиваться в этом направлении но, как вы понимаете, есть большая конкуренция, у которой я не могу отобрать аудиторию. Я не могу отобрать аудиторию у летсплейщика, у огромнейшего летсплейщика. Вот. И я могу лишь покорить ту аудиторию, которую я нахожу. А нахожу я ее очень мало. Это... Вот. За полгода, вот буквально полтора года прошло, мы вот в прошлом году стартанули на 20 подписчиков. За полгода, ребят. А, будучи на Твиче, я за неделю набирал по 7 подписчиков. Сейчас, сейчас, сейчас у меня проблема с тем, что я не могу на Твиче сидеть, потому что я... Все, записываю в... Записи, в записи какие-то записи делаю для вас. Вот, потом монтировал, конечно же. Теперь я хочу уйти от этого полностью. А было меньше монтажа. Для меня будет... Был... Может быть плюсом, может быть минусом. Потому что монтаж будет небольшой. Вот. Как я говорил, то что... Если ролик раньше ролик раньше набирал от час до я монтировал до получаса сейчас скорее всего будет а минуту а может быть час. И, а больших затянутых моментов каких-то вот то ролик будет не будет подвергаться монтажу вот Ролик не будет подвергаться монтажу. Я не знаю, вот как его поставить еще, елки-палки, правильно, чтобы вы меня видели. Вот, он, наверное, скорее всего так. Этот микрофон еще, вот. Положение, конечно же, неплохое. Ну, конечно, 20 тысяч оно у меня стоило. Вот. Наверное, таки все, друзья мои. Я поздравляю вас с Рождеством. Поздравляю вас с наступившим 2022 годом. Простите меня, пожалуйста, но вот так получилось, так случилось. У микрофона был как всегда Вадим Картавый. Вы были на канале Картавый в игры на ПК. Всем спасибо, всех благодарю.